С вами Сергей Бердачук, в этом видео я расскажу о секретах Google AdWords и Яндекс.Директ, как сделать рекламу наиболее эффективно, чтобы вам за меньшие деньги получать больше клиентов. Если вы обратите внимание, когда подаются объявления, они формируются, первая, вторая, третья позиция вверху. Это блок спецразмещения в Яндексе. Стоимость. Размещение в первой позиции может отличаться на порядке. Буквально там, например, если первая позиция будет стоить 5 рублей, то первая позиция может, третья позиция 5 рублей, первая позиция может стоить и сотню, может 50, 100, 200. То есть очень сильная разница. А по факту получается, что конверсия, клик кликабельность этих объявлений, она практически идентична. Поэтому самая выгодная подача рекламных объявлений именно выстраивать стратегию таким образом, чтобы. Ваше объявление показывалось на третьей позиции, на, ну, на самой нижнем в верхнем блоке. Точно так же и в, и в Google AdWords. Мы настраиваем так рекламную кампанию, чтобы мы за меньшие деньги колебались на третьей, четвертой позиции. За счет этого получается реклама крутится. Во-первых, у них повышается конверсия, во-вторых, понижается стоимость клика, и понижается стоимость, общая стоимость размещения рекламы. Внедряйте эти техники и удачных вам продаж!